Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Владимир Тюняев и канал Техногон. И сегодня мы ответим на такой больной вопрос прокомментируем сегодняшние события, которые происходят на Украине, да и в нашей стране. А что же является той объединяющей идеей, которая поможет сплотить народы нашей страны, бывшего СССР и теперешних стран, которые объединены вот на одной территории бывшего? СССР. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Я думал, что вообще, видимо, комментировать что-либо сейчас по событиям, ну не то, чтобы нет нужды, но это очень э, тяжело. И с точки зрения информации она очень ограничена. И не хочется пользоваться той информацией, которая в инете распространяется. И той страной, и этой вообще. Достоверно мало кто знает, только военные. С какой с точки зрения, где, что происходит. Поэтому подождать нужно и посмотреть по итогам. А все-таки я хочу остановиться на том, что же вообще в отношениях наших, происходило на протяжении, ну, как минимум последних 300 лет. Вот я бы хотел остановиться на той книге, которую написал Георгий Коникский о истории русов, где он приводит э, вот те события, которые происходили в Малороссии, в Украине, на границе с Польшей, на границе с Московией. Книга сама по себе очень интересная, советую всем почитать, чтобы понять все-таки, за что боролись, кто такая была третья сила, которая присутствовала и в той же Малороссии, и в той же Польше, и в той же Московии, да и теперь, кстати говоря, по ссылке вы можете посмотреть один из роликов Эдуарда Ходоса о событиях, которые происходят на Украине. А он следующий человек и приводит те данные, в которых он посвящен и которые отображают внутреннее состояние теперешних отношений социальных и той элиты, которая управляет этими отношениями. Я вернусь немного в историю. В те события, которые происходили вот Одна из глав, 1633 год. Когда был избран один из гетманов, казаки избрали Лавлюгу. И казаки собрались и против поляков начали выступать. То, что поляки постоянно в Малороссию шли воевать, закабаляли крестьян. И вот эти все события, которые описывает Георгий Конекский, они повествуют о том, что же было причиной тех событий, вот этих войн, постоянно происходящих в Малороссии, за что боролись. И вот все-таки казаки, они были больше, вернее, православия. И вот эта история, когда католицизм или та, религия, которой следовали польская шляхта, она наезжала постоянно на территорию Малороссии, на территорию русов. И если вы посмотрите в книге, кто же являлся основоположником родов польских, родов литовских, то увидите, что это были русские. Русские выходцы из как раз той территории, которую населяли славянские народы. В этой связи вот эти а, постоянные войны, они шли из-за чего? Из-за того, что польская шляхта хотя, хотела закабалить народы, населяющие Украину и Малороссию. Так как воинская сила казаков была сильной и вообще войско могучее, то постоянно поляки получали а, по башке и Варшаву брали казаки, но... Вот приведу один из примеров того обмана и лжи, которым пользовались польские короли и польская шляхта. Поляки предложили мир с сохранением привилегии казакам и подписали с ними договор о том, что они уходят во своясь казаки получают права свои и привилегии. Таким образом, оборонительный стан казаков они Подписали, поверили, распустились, и когда начали расходиться по домам, то польские войска их покрошили, порубили, а гетманов взяли в плен. И что же они сделали с гетманами? Они им срезали, извините, как индейцы срезали с головы кожу, набивали их соломой, набивали их, там какой-то гадостью, и вот отрезанные головы, извините, рассылали по всем малороссийским городам, дабы устрашить население. Так это о чем говорит? О том, что предательство, ложь и обман были присущи шляхте польской. Мы можем вспомнить тот же фильм или Тараса Бульбу, или произведение Шевченко, когда сын предал отца, и что сделал отец сыном? Сын, отец казнил сына. Вот это жестокое противостояние, но это противостояние все-таки было религиозным, о чем и писал Александр Пыжиков, о чем говорит Эдуард Ходос. Религиозное противостояние католицизма и православия. О третьей силе вы можете посмотреть вот в том фильме, который по ссылке вы Увидите Эдуарда Ходоса. Наш зритель Петр Нахимов задает такой вопрос. от а чего вы морочите голову зрителям, рассуждая о событиях 1812 года? И наши зрители, кстати говоря, вступаются за нашу точку зрения. Потому что мы доводим до сведения те неосвещенные события, которые происходили. И побуждаем людей к тому, чтобы они сами покопались в исторических хрониках. Почитали хотя бы Дениса Давыдова, что он писал в своих записках о партизанской войне. Это же интересно, это наше наследие, это наша история, которую надо знать, потому что она закладывает те события и объясняет причину теперешних событий. Я хочу напомнить всем все-таки, что же происходило на нашей территории, которая ранее называлась Тартария, Рассений. России, Российской империи, Советским Союзом, теперь Российской Федерацией и прилегающими странами. Вы только вспомните, сколько войн проходило за последние только сто лет, не беру предыдущие столетия XIX века. Первая революция 1905 года. Первая мировая война 1914 года. И до 17-18 гражданская война, начавшаяся в 17 году и закончившаяся в 20-х годах. Великая Отечественная или Вторая мировая война, потом Холодная война, потом предательство Беловежской пущи 1991 -го года и опять революция, сменившая формацию социалистическую на капиталистическую. И революция 2014 -го года на Украине непонятно, что на кого поменяли. Но это из той же истории вот этого наезда западного англо мира на славянский мир. Это же очевидно. Стравливание одного народа, разделение его на кластеры, так скажем, даже не на просто роды делили. Мы помним, что в гражданскую войну отец убивал сына, сына отца, насколько разделение было и сейчас нагнетание ненависти и ненависти с той стороны и с этой стороны. Этому должен быть положен конец и должен быть выход. Иначе тогда, извините, поубивают все-всех. И уже президент объявил, что да, если товарищи западные наши партнеры предъявят и будут участвовать в боевых действиях, значит красная кнопка будет. Нажата или не знаю, что там произойдет. Поэтому это серьезно. Это тот же кризис, который был в 60-х карибского характера. Когда мы стоим на грани выживания, о чем говорил еще Борис Ратников. А где же выход? А выход в власти все-таки. В смене теперешней формации управления, в смене потребительского характера на тот созидательный, который должен быть... У всех людей, объединяющие идеи, которые являются нравственный устой, те же коны, те же правила, по которым устроено социальное общество. И управление этим социальным обществом должно строиться на нравственных правилах, которые присущи всем конфессиям, всем религиям, где нравственность должна управлять, и решения должны приниматься старейшинами, отрешенными от личной корысти, и которые не имеют своих интересов в получении выгод материальных, да и в том числе и духовных. Вот в этом только выход, к этому все идет. Но если люди не будут понимать, простых истин и нагнетать в себе истерию и страх хорошего нечего ждать от грядущего и будущего, а тот лучший мир он все равно приведет должен привести все народы к пониманию основных правил социального устройства они основаны не на насилие они основаны не на угнетении одного человека другим они основаны на братстве, любви, взаимоуважении и созидательном труде на благо рода, народа и земли матушки. Если этого кто-то не понимает, то грошим цена. Благодарю вас за внимание. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.